к себе которого он не получает в том числе обычно люди обвиняют не обращайте на это внимание большое начинается с малого нельзя сразу поставить огромный дом он строится по чуть-чуть с кирпича с наверное там с опалубки с фундамента и так далее поэтому нельзя сказать что если мир и высшая управляющая власть изменится то все остальные заживут нет так не произойдет этого не может произойти. Почему? Когда нет уважения, есть хитрость. Когда нет уважения, есть презирание. Когда нет уважения, есть сталкивание людей между собой. Неуважение. Это то, что инфицировано, инфицировало тех людей, которые проживают. Ну и это индивидуальная работа каждого человека. Это внутренние, гуманитарные, духовные ценности людей. Не стоит об этом забывать. Uh, очень...